В прошлом видео немного резко оборвалась запись в связи с тем, что у меня закончилась внезапно память на телефоне. Немножко почистил я значит, телефончик по-быстренькому, ну и решил продолжить. Хотя продолжать там в принципе нечего, в принципе все я там сказал, думаю все понятно посетила еще одна мысль поделиться такой информацией может кому-то будет интересно снова же про формат mp3 и качество отличия в качестве и в обмане то есть идет речь про обманное качество бывает такое что вы скачали полную дискографию там в своей любимой группы бесплатно в mp3 формате и в описании вы видели, что там было написано 320 килобит в секунду. Качество. Размер соответствует качеству. Вы качаете объем. На радостях слушаете его. Ну и если слышно какие-то заметные на слух явления которые как-то не похожи на заявленное качество то это конечно хорошо хорошо в том плане что ваши уши слышат хорошо если же вы не слышите и качество действительно обманное то это уже конечно плохо но это все такое дело индивидуальное Ну, тот кто любит прислушиваться и любит раскрытость в звучании, не зажатость, как бы по высоким особенно это замечается, когда вот сжатость происходит, высокие режутся, как в прошлом видео я показал, ну и вообще как бы объединяется частотный спектр записи, короче говоря искажения добавляются, в общем такое дело, то есть должна слышно быть разница, не только смотреть на надписи в свойствах самого файла ну и слышать подлинник как говорится для примера я вот покажу такой случай когда мы имеем вот две одинаковые записи и вроде как 320 килобит в секунду 320 килобит в секунду вот это MS Joint Stereo это никак не влияет на вот этот параметр. То есть стерео, Joint Stereo. В принципе, может как-то влиять. Я не профессор в этом как бы предмете. Но кое-что знаю. Чем что знаю, тем и делюсь. Когда. То, что я вижу, то, что я слышу, замечаю показать вот не знаю почему так произошло работал в одной же программе сохранял тем же код кодерами все но ну, блин что-то оно параметр но ну, это не столь важно просто чтоб зритель не подумал что я лично разные записи показываю это было сделано открою секрет это было сделано с одной записи сделано две записи. Без изменений. Просто были сохранены в <coughs> разном качестве. А потом снова же. Переконвертированы. в Высокое качество. Сохранены. Но. Вот о чем и речь. Открою я. Один из файлов. Покажу. Значит, вот запись. Что мы видим. 16 кГц идет срез это значит не оригинал вот извиняюсь за фокусировку съемка это как сказать любительская не на очень кошерный телефон снимаю поэтому извиняюсь за качество съемки но думаю все видно и понятно что здесь звучание уже урезанное хотя 320 килобит в свойствах я могу посмотреть файл этот. ну я объясняю вот пример мы скачали в интернет вот я могу в интернет например выложить вот смотрю свойства подробно 320 все дела довольный слушаю вот это дело потом я <coughs> скачиваю в другом месте с теми же параметрами слушаю и думаю вот блин вот эта запись хорошая а то наверное с какой то плохой кассеты записывали наверное ага. а это вот свинила, наверное ну или типа такие мысли бывают тоже что там источник другой или еще что-то, но бывает и вот такое, ну и бывает и вот такое, как бы. то, что я конкретно показываю, это вот разницу между двумя одинаковыми композициями в разном качестве здесь и здесь, то есть вот здесь. Параметры частотной характеристики мы видим. И здесь параметры нашей записи. Хотя качество в объект 320. Вот такая секретка. Ну, как сказать, секретка. Для тех, кто не в теме, проясняю. Будете знать. Для справки вот она находится здесь справочка вот что я тут могу сказать это вот такая программка если хотите покупайте пользуйтесь ну или сами знаете где-то можно ее достать может быть по блату так что удачи смотрите вот могу даже чтобы будет долго открывается эта программа здесь есть анализер ну то есть там файл открыл и вот вызвать его можно убрать можно можно еще тут вот приколы есть тут всякая тут анализ фазы в общем там если хотите можете изучать программу она ну, тут, тут даже справка только все на английском правда ну есть в общем настройки всякие и как пользоваться описание то есть можно здесь эффекты все остальное короче говоря это уже реклама программы пошла в общем просто чтобы для себя если хотите можете эту программу установить и пользоваться смотреть проверять перепроверять себя свой слух например там отличая Я, например уже раньше например говорят с возрастом слух ухудшается но сейчас я например отчетливо хотя у меня сейчас и аппаратура покачественнее поэтому наверное я все стал хорошо слышать в этих тонкостях и вот я сразу слышу если если вот такой график до 16 килогерц частотка то я это сразу слышу на слух Захожу, перепроверяю себя Точно смотрю, обрезано ага, думаю, значит Не то я Скачал В общем, вот такие дела